Почему я дурак? Да, все достаточно просто. Приведу вам всего лишь один пример. Я человек курящий и курю уже достаточно давно. В день у меня примерно одна пачка уходит сигарет. Стоимость этой пачки плюс-минус где-то в районе доллара. В год, даже если шибко не бухать там и как по-другому не гулять, уходит примерно 400 долларов. 10 лет это 4000. Я курю больше 20 лет. В принципе, это что-то около 10 тысяч долларов. Такая здоровенная толстая котлета. 100 долларовых купил. Вот таким образом у меня сквозь пальцы утекла такая сумма. Это не считая прочих гулянок, походов в казино, всевозможных встреч с так называемыми друзьями, покупки бесполезных вещей. Многое-многое-многое другое. Я зарабатывал многое, зарабатывал достаточно долго. Знаете, если оглядываться в прошлое, то понимаешь, что не делая всевозможных таких вот дурацких поступков, корректируя свою жизнь, вполне вероятно, я сейчас был бы на совершенно другом уровне. И я не задавался бы вопросами, где мне найти деньги на покупку того или иного. Даже при тех возможностях, которые были. Ну что сказать. Дурак. Самый настоящий дурак. К чему все это? Сама ирония, самокритика. Но я как бы не страдаю нехваткой подобных вещей. В отличие от моего зрителя. Я думаю, что все же многие воспринимают критику как некую попытку оскорбить их. Я когда разговариваю с людьми и указываю на их какие-то недостатки, причем очевидные, которые в будущем, в последующем, я предполагаю, вызовут у людей достаточно большие проблемы. Я им говорю об этом, озвучиваю. Но я человек прямолинейный, достаточно не хожу вокруг да около. Тем более, если это люди, эти капли мне дорогие. И эти люди воспринимают... Ну, моим близкие, да, можно сказать, мои близкие. Они воспринимают эти слова как оскорбление. Как будто я пытаюсь их унизить. Странно. Пытаешься людям помочь, и в итоге превращаешься в некоего врага. Может, отсвидетельствуют о их глупости, о гордыне, о попытке и нежелании признавать очевидные вещи. Может быть, эти люди трусливы, и не хотят заглядывать так далеко, понимая, что там ничего хорошего их не ждет. Знаете, есть, конечно, огромное количество внешних факторов, которые вредят в нашей жизни. Это и лживое правительство, воровская власть, и религия лживая, и многое другое. Много, да, внешних факторов дохилищ совершенно. Но все-таки себя нужно уметь приструнить, себя нужно уметь... Отрезвить, что ли, облагоразумить, если есть такое слово вообще. Будь у меня какой-то учитель в детстве, в юности, который подсказал бы мне, чтобы я не наступал на какие-то грабли. Знаете, можно учиться на ошибках других. Совершенно точно можно. Что-то, наверное, человек должен пройти обязательно сам. Но учиться на ошибках других можно и нужно, я вам скажу. Совершенно не обязательно совать пальцы в розетку, принимать наркотики и многое другое. То есть как бы вариант это Достаточно посмотреть вокруг. Конечно, без учителя это сделать сложнее, потому что с возрастом все-таки понимаешь, что у тебя появляется какой-то стержень. Не знаю, это мудрость или это опыт. Ну, может быть, это и то, и другое совокупность, наверное. Вполне вероятно. И это какая-то уверенность в каких-то конкретных вещах, в их последствиях. Вообще, в принципе, в последствиях. В общем, дураки, конечно. Это однозначно. это Спорить тут не стоит. И даже к бабке не ходи, как говорится. Не во всем. Возможно, в чем-то. Я поступал как взрослый, как умный, как рассудительный человек. Но знаете, до этого мне все-таки пришлось пройти достаточно грязный, мягкий, мозолистый путь, который очень многое забрал. В общем, не будьте дураками, берегите себя, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Это всего лишь один маленький пример довольно странных и глупых поступков, которые происходят в нашей жизни регулярно и в большом числе. Всего доброго.